Ехать, ехать, ехать. Доброе утро. Доброе утро. Сегодня оно у меня начинается не с кофе. Вчера сыры в бане мы обсудили, что кажется, какие-то несанкционированные жиры налипают на наши бока, поэтому просто необходимо начать день с пробежки. вот. Но что-то мы вчера по времени не договорились. Сейчас пишу, она не отвечает. Но, в общем, пойду постучусь. Надеюсь, что все готовы. Им, кстати, не так повезло с видом, как нам. Мы отхватили хорошее местечко. Так, Ира. Мне как раз Витя пишет сообщение. я они... Да. Фу, век в самом разгаре Вообще э, Бежим, не можем остановиться в эту гору Но потом под эту гору Короче, невозможно бежать, просто идем Еще хотела показать, смотрите У кого-то на территории прям водопад Так, мы в Геленджике на заправке. Надеялись заправить здесь воды, но ее здесь нет. И а, мужик, короче, который заправляет, ну как он, заправщик, да, сказал, что здесь, в принципе, перебои часто с водой. Поэтому, Сечка, сейчас, секунду. Поэтому есть вероятность, что мы вообще воду не заправим. У нас там 10 литров осталось. Но мы-то экономные, нам хватит. Не знаю, ребята сейчас, наверное, будут бегать искать, я так думаю. Вот так вот может вас привести навигатор, скажет, едь туда, туда, дорога, вот она, вот, едь, там море. В общем, нифига там нету, естественно. Ну, а мы сидим ждем, Саша ушел смотреть, что там. И нужно понять вообще, если ради чего туда ехать, потому что мы сегодня именно по городу хотим погулять. А это такой отшиб прям, там какая-то смотровая площадка, вот. Ну, короче, там все перекопано. Там есть следы от машин, но это либо заезжали вот оттуда снизу, ага. совсем где дома, либо это где-то вообще там. Но я посмотрела по карте, если вот туда вот ехать, прям вообще до конца, там есть объезд. Но получается, что мы по грунтовке будем достаточно долго пилить, просто если ради чего? Да, там вот, почему я говорю. Во-первых, тот маяк, о котором вы говорите, маяк находится вот там далеко. Да, это я знаю. Вот, а здесь просто поле зеленое, и оно все под наклоном. Ну, то есть оно все идет, вот ну, как, бы, как, как мы сейчас поднимались, так оно все идет. Mm -hmm. Так, сейчас тогда я выберу другую точку. Ребята, напиши, чтобы они не перлись сюда. А они сюда и не попрутся. Почему? Это я сама посмотрела и просто. Или решили там. Где? Там стоят. Это вот Не-не-не, не Да, да, да. Ну там прямо на этих площадках, не знаю, машины стоят, но они. Они решили там. Мы, может, тоже потом подъедем, Смотрим. но посмотрим. Пойдемте, подойдем. Красота! Ой, а там вообще красота! хе Нас пока мы забудем! Да, так бы я жила с такими говорит, чудесными соснами, с таким двором, с ротондой и с видом на море. Там еще, где мы встали, там такой сильный ветер, я оделась, даже шапку одела, а тут... Тут прям идеально. Вообще никакого ветра. Я не знаю почему так. Вроде одна и та же скала, но, видимо, немножко другой поворот. Похоже, где я не открылся. стимпанк. Эмма, почему это мука? Что? Погнали? Погнали в кафе, что? Попить и покушать. Попить и покушать. Потому что кушать. было бы круто, как мы в Сочи тогда. В Ура! И... Ну что, пришли Севу накормить пиццей в прекрасном курортном городе Геленджике. Очень красивая пицца. И еще здесь очень крутые площадки. Прям их огромное множество. Поэтому сейчас подкрепимся и. Надо выгулить Севу да. на площадке, чтобы он повеселился. Отдыхи. Погнали, есть. Сев, давай, пицца-то пришла, ты заметил хоть? А где она? А, а это, что? это что такое? Пицца. А что это? Ясок. Вот, сок. вот сок. Странный ты. Сев, это просто очень крутая пицца, не такая, как ты привык.